Мир сегодня. Человечество и планета Земля сегодня являются заложниками политической и финансовой системы. Эта система защищает интересы финансовых элит и крайне несправедливо к окружающей среде и простому человеку. Эта система основана на эксплуатации всех доступных для нее ресурсов, полезных ископаемых, людей, государств, знаний и технологий. Именно глобальный капитал сталкивает между собой народы и религии, разжигает противоречия между людьми и обществами. За последние несколько столетий объединенный финансовый капитал взял под свой контроль все мировые запасы ресурсов, мировую финансовую систему, правительство большинства стран, СМИ, продуктовый ресурс, медицину и образование. Несколько сотен богатейших семей планеты, их корпорации и банки напрямую контролируют все ключевые сферы жизни и деятельности современного мира. Как же это могло случиться? Для ответа на этот вопрос нужно обратиться к истории. История денег насчитывает не одну тысячу лет. На заре человеческой цивилизации, когда денег еще не было, одежда, убежище и продукты питания можно было достать только тяжелым трудом. Со временем главные занятия человека – собирательство, охота – вышли на следующий уровень, и наши предки уже могли разводить скот и выращивать растения. В результате стали появляться излишки товаров. Племя, которое обладало большим количеством шкурок животных, могло испытывать нехватку зерна или другого продовольствия. Поэтому это племя обменивалось с другим племенем, у которого зерно имелось в избытке. Так и появился бартер. По мере развития человечества он расцветал и охватывал все большее количество товаров и услуг. Самым известным примером бартера в истории человечества является сделка Питера Миноты 1626 года. За безделушки и бусинки общей стоимостью 24 доллара он получил остров Манхэттен. Уже в 1993 году этот остров был оценен в 50 миллиардов долларов. Постепенно люди приходили к пониманию, что носить с собой мешок пшеницы или десятки шкур для обмена не очень удобно. И методом проб и ошибок человечество закрепило за серебром и золотом эквивалент всеобщего обмена. Золото или серебро невозможно было подделать, они не портились, поэтому очень долго выступали в роли денег. Золотые и серебряные монеты чеканили ювелиры. Чтобы хранить свое золото и серебро, им требовались надежные хранилища. Так появились первые сейфы. Вскоре торговцы, а затем и простые жители стали арендовать у ювелиров сейф, чтобы хранить там свои монеты и ценности. Так, задолго до появления кредитов, ювелиры начали сдавать в аренду полки своих сейфов, получая небольшой доход от этого бизнеса. Шли годы, и однажды один ювелир заметил, что вкладчики никогда не приходят за своим золотом все сразу. Это происходило потому, что долговые расписки, которые выдавал ювелир, принимая золото на хранение, люди использовали на рынке наравне с реальными монетами, поскольку они были намного удобнее и легче. Продавцы товаров принимали эти расписки в качестве оплаты за товар. Заемщики стали брать суды в виде этих бумажек вместо реального золота. Ювелир придумал другой бизнес. Он стал давать свое золото взаймы под проценты. И не только свое, но и то, которое купцы и горожане оставляли ему на хранение. Все и сразу за ним все равно не придут. И его бизнес рос, как на дрожжах. Но способность давать суды была ограничена количеством золота, которое хранилось в сейфе. Тогда ему пришла в голову еще более дерзкая идея. Так как кроме него самого никто не знал, сколько золота находится в сейфе, он стал выдавать долговые расписки под золото, которого у него вовсе не было. Если все вкладчики не придут одновременно и не потребуют свое золото, кто об этом узнает? Он понял, как сделать деньги из ничего. Выражение «делать деньги из воздуха» родилось именно в этот период. Ювелиры, которые поняли, как сделать деньги из воздуха, стали банкирами. Этот принцип и был положен около 400 лет назад в основу существующей финансовой системы. Банкиры стали выдавать кредиты правительствам стран, которые вели захватнические войны, и купцам, которые вели бизнес на новых территориях. Поскольку правительства зависели от денег банкиров, они не только не запретили им делать деньги из воздуха, мы и узаконили соотношение воздушных денег и реального золота на уровне 9 к 1. Сегодня это правило называется частичным резервом. Как это правило работает? Очень просто. Если кто-то принес в банк тысячу долларов для открытия депозитного счета, то банк, имея эту тысячу долларов, может абсолютно законно выдать кредит кому угодно уже на 10 тысяч долларов на основании правила частичного резерва. Но вернемся к истории.